вам в помощь. Ну что ж, текущая торговая сессия, долгожданный релиз по американскому рынку труда. Всем известный отчет Non-Farm Perils, который обычно в нормальных условиях провоцирует повышенную волатильность. А сейчас мы говорим о низколиквидных торговых сессиях, поскольку многие игроки еще отсутствуют на финансовых рынках, находясь на новогодних и рождественских праздниках. Сегодня в связи с тонким рынком я ожидаю, что движения будут еще более значительные, поэтому готовлю вас к волатильности и заранее снова предупреждаю друзья что Несмотря на то, что вы можете быть уверены в конкретном определенном исходе по факту выхода отчета и знаете, куда пойдет финансовый актив, вы должны, безусловно, контролировать все риски, следить за загрузкой депозитов и так далее. Риск-менеджмент на вас – это очень важно. И это тем более важно в тех условиях, в которых мы находимся сейчас. Отчеты по американскому рынку труда выйдет в 13.30% по GMT. Это блок статистики, общая динамика созданных новых рабочих мест в прошлом месяце, также уровень безработицы и данные по изменению темпа роста заработной платы. Кстати говоря, статистика, которая связана с зарплатой, будет анализироваться с точки зрения влияния на будущее значение инфляции. Поэтому будет интересно посмотреть, как изменилась динамика роста заработных плат за прошлый месяц. Также сегодня, друзья, в 15.00 по GMT будут опубликованы данные по АСМ в сфере услуг американской экономики. Этот отчет тоже имеет большое значение для экономики, поскольку если разбирать темпы роста на отдельные компоненты, сферы услуг, как правило, генерирует больше 60% вот этого экономического роста. Поэтому чисто теоретически можно предположить, что отчет АСМ даст нам куда больше водных, чем промышленности строительства о том, каким показателем будет характеризоваться будущий ВВП США. Ну, давайте обо всем по порядку. Начнем с индекса доллара, который радует покупателей на этой неделе, и хорошо, наконец-таки, американская валюта сместилось с уровня 104 пункта я по-моему на протяжении трех недель вынужден говорил о том что индекс доллара топчется в районе 104 пунктов и ничего не меняется сейчас уже значение 105 пунктов и я рассчитываю на то что этот рубеж сопротивления наконец-таки будет сломан и индекс доллара пойдет выше если фундаментальные основания для роста американской валюты ну, скажу так что во-первых это энтузиазм покупателей и как как вы помните, я тоже рекомендовал все-таки сейчас рассматривать больше сценарий роста индекса доллара. Конкретно по фундаментальному фону на этой неделе поддержку доллару оказали протоколы последнего заседания американского регулятора, которые подтвердили, что все, без исключения голосующие члены американского регуляторы Федрезерва уверены, что еще слишком рано менять монетарную политику, отказываться от жесткого подхода, переходить на мягкий, и тем более абсолютно нецелесообразно сейчас снижать ключевую процентную ставку. И Федрезерву, руководству ФРС требуется куда больше убедительных доказательств того, что инфляция уже оказалась на траектории устойчивого снижения, на, на траектории э, тенденции устойчивого спада. Я думаю, что... Э, под большим количеством факторов и доказательства фрс имеет в виду больше отчетов ежемесячных по инфляции поэтому как минимум весь первый квартал 2023 года мы будем ждать эти релизы смотреть как меняется общая ситуация с ценами пока что у нас на повестке через неделю отчет декабрьский по инфляции и уверяем друзья все может быстро измениться инфляция легко может снова превысить значение прошлых месяцев например базы в индекс потребительских цен И параллельно с этим на рынок тут же после выхода отчета вернутся спекуляции на тему местности более высоких темпов повышения ключевой процентной ставки. Тем более, что ФРС также уже нам давал понять, что не стоит недооценивать то, как быстро может корректироваться монетарная политика, и то, что ФРС может быстро вернуться к прежним темпам агрессивного повышения ставки в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов за один раз. По поводу ориентиров по ключевой процентной ставке, они по-прежнему 5,525% – это туда, куда ставка должна прийти на ближайших заседаниях Федрезерва. Нил Кашкари, один из представителей Федрезерва, Первым, мне кажется, обозначил горизонт более значительного роста ключевой процентной ставки. У него диапазон 5,25-5,5. Он один из голосующих членов американского регулятора, поэтому мы должны прислушиваться, конечно же, к позиции тех, кто мыслит иначе, чем все остальные. Вчерашний отчет EDP. 235 тысяч новых рабочих мест. Прогноз был 127. То есть, можно сказать, что фактическая цифра, в два раза лучше, чем ожидали эксперты. Это говорит о том, что сегодняшние Non-Farm Perils могут оказаться лучше, чем прогнозируют, и потенциально более сильный отчет может стать фактором поддержки для роста доходности американских облигаций и, соответственно, вытащить индекс доллара на более высокие ценовые значения. Но я вынужден отметить, наверное, что особо не разочаруюсь, если цифры будут плохими, потому что я сторонник идеи того, что даже плохие цифры оказывают поддержку доллару, потому что эм, повышают шансы на то, что ФРС будет активнее бороться с высокой инфляцией, потому что источником всех экономических проблем США является высокая инфляция. И это частично подтверждается также реакцией трейдеров на этой неделе на отчет по АСМ производственного сектора, который вышел два дня назад. Цифры были плохими, минимальное значение с 2020 года, но после этого релиза индекс доллара все равно вырос. Дальнейшие цели 105.50 по индекс с американской валюты потенциально можем увидеть эти уровни уже к концу текущей торговой сессии и, соответственно, всей недели. И готовимся уже к полноценным торговым сессиям, начиная с понедельника, к более выраженным тенденциям и потенциально дальнейшему росту американской херкальной валюты. Рынок нефти 79,50. Около того Китай с ковидной истории, конечно же, основной якорь сейчас для рисковых инструментов, для нефти уж точно, потому что Китай основной потребитель углеводородов. И если у нас есть причины переживать за темп экономического роста Китая, мы должны, конечно же, смириться с идеей того, что и спрос со стороны ведущего потребителя углеводородов будет более низким. Статистика, к сожалению, печальная, но она, в принципе, отражает ситуацию с ковидом. Индексы PMI производственного сектора снижаются четвертый месяц подряд, точнее, даже четвертый месяц подряд ниже 50 пунктов зоны, которая отделяет восстановление от стагнации. И нужно также признать, что Отказ китайских властей от политики нулевой терпимости сейчас, наверное, было не самым лучшим решением, потому что в конечном счете мы видим, как ухудшилась ситуация с ковидом. И в рамках первого квартала я допускаю, что рынок все-таки будет испытывать давление вот этой темы, ровно до тех пор, пока на рынок не придут позитивные новости о более стабильных темпах экономического восстановления, либо вообще оздоровления секторов основных сфер услуг, промышленности, китайской экономики. Я ориентирую вас, друзья, на долгосрочные цели того что нефть вырастет безусловно в рамках этого года но думаю что лучше найти более оптимальную точку входа в эти длинные позиции и эта точка входа находится где-то в диапазоне от 70 до 75 долларов за баррель по остальным инструментам золото 1838 у нас блестящая сделка вышла когда мы покупали золото с целями 1850 1860 я призывал вас что на этом уровне э, логично для тех кто прокатился на этом краткосрочном ралли и рассчитывал на исход именно краткосрочных, на то, что Сработает вот эта краткосрочная попытка урвать у рынка профит. Для тех из вас, кто все-таки смотрит на долгосрок уже на весь 2023 год и думает, что золото будет дальше, я сторонник того, что золото будет расти. Но на текущем этапе мы, конечно же, должны опираться на индекс рыночных настроений. Если в начале недели у нас был очевидный перекос покупателей и продавцов, рынок шортили и рынок рост. Сейчас ситуация изменилась, уже баланс сил. 40, И на индекс выничтожных настроений мы опираться в моменте не будем. Если не открывали длинные позиции ранее, то считать, что упустили возможность, друзья. Но теперь нужно искать более интересную точку входа. 1838 – это не самый идеальный уровень для открытия лонгов. S&P 3844 пункта. JP Morgan ожидает, что индекс S&P, да и весь американский фондовый рынок в первом квартале обновит минимальные значения 2022 года. По S&P это 3500, я разделяю такую же точку зрения. Рынок криптовалют Биткоин 16805, Джим Крамера, о котором я говорил вчера, его целевые ориентиры. Это 15500 по биткоину, то есть примерно на 8% рынок должен скорректироваться с текущих значений. И главная аргументация, что крипта будет вести себя так же, как рисковые инструменты в первом квартале. Если уж мы с вами поставили на снижение американского фондового рынка, то, конечно же, криптовалютный сектор тоже должен идти следом и переписывать новые локальные минимумы. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!